Я, Сулейманов. Прошел. Ну, а что с ним сейчас? Будем надеяться на лучшее. Будем верить, Иван Трофимович. Дай мне попить, брат. На. Эй, зачем ты пришел? Я пришел, чтобы вести священную войну с неверными. Зачем ты пришел к нам, брат? Но что признался, не признается. Очень смешной человек. Кофир, ты хочешь умереть или ты станешь говорить? Мой отец был ученым богословом. Я знаю закон. Если я совершил смертный грех, убейте меня. Но если вы ошибетесь, мост в рай не пропустит вас. Ты думаешь, что твоя ученая болтовня растрогает нас, и мы поверим тебе. Убейте его. Подождите, уважаемый, вы опять горячитесь? Этот человек русский шпион? Но ведь это предположение, правда? А если он правоверный мусульманин, у вас скажет человек на счету. Его нужно проверить. Бросьте его в тюрьму. Я не знаю, Бэк, что докладывать в Лондон. В следующий раз мы будем удачливы. Прости. Русские были на готове. Вторжение нужно готовить тщательно. Предлагаю следующее. У представителя Роса Лукина. В городе на советской стороне есть жена, Парвара Филимонова. Действительно, моя жена когда-то жила в этом городе. Но еще в 26-м году мне сообщили в Париже, что вся семья расстреляна. Фарваров Филимонова жива. Вы хотели это скрыть от нас? Хотел. Почему? Чтобы вы или кто-нибудь другой не впутывал ее в наши дела. <свят> вы, однако, не очень лестного мнения об английской разведке. Чего вы хотите? Сообщаю. Узнав о вашем появлении, если хотите воскрешение, ваша жена подойдет пограничникам и скажет им, что ее муж... На другой стороне? Как вы думаете, заинтересуются русские? Возможно. Несомненно. Ведь с вами Миграция, Париж. Вы представитель Робса. Какие открывается возможности? Большевики наверняка попросят женщину. Выйти с вами на связь. Например, написать письмо, которое передаст вам их человек здесь, в отряде. Здесь нет красной агентуры. Бросьте! Есть! А вам Лукин пообещают прощение и спокойной жизнь, которой вы ведь в самом деле стремитесь. Не понял. <смех> Это легенда. Вас проверят, вам поверят, а вы подкинете им место сосредоточения босмачей перед решающим броском. Естественно, они соберут все свои силы на этом месте. Мы, кроме вашего сообщения, Подбросим им и кое-какие факты, например, если они обнаружат отдельные группы басмачей, идущие на соединение. А на самом же деле, Бек перейдет границу совсем в другом месте. Он захватит обширный район и от имени населения обратится за помощью к нам, к Англии. Правительство Его Величества рассмотрит обращение благожелательно. Если у вас нет вопросов, вы свободны. Честь имею. Вы что-то хотите сказать, уважаемый? У меня большие сомнения. На чем вы хотите заставить работать Филимонову? Сегодня муж плюет на жену, а жена плюет на мужа. Синевая не уважает отцов. Родители грабят собственных детей. А вы хотите на языке родственных чувств поймать женщину. И удивляйте меня, достаточтыми. Все, что вы тут наговорили, верно. С одной поправкой. Филимонова, белая женщина, ее родственные чувства опираются совсем на другие истоки. Станет работать, ее муж будет жить. Не станет, умрет. В эту операцию прошу не вмешиваться. Лукина это загадка, и я разгадаю ее сам. Кто, Виктор? Что скажешь? Свинья этот бег. Не в состоянии предоставить русским офицерам по отдельной юрте. Ну, Виктор, война, простим ему. Послушай, чертовщина какая-то. Не выходит из головы этот красный. Как же он сказал про нас? Какие же вы русские? Вчера письмо получил. любопытнейшей новость. Иван Антонович, мой генерал, сказал, что в случае нападения на СССР Красная армия даст достойный отпор интервентам. И каждый русский должен быть на ее стороне. Скажи, мы спим или я схожу с ума? Ну что ж, мы стареем, время идет... Могилы наши теряются на чужбине. А родина, она... Одна, Виктор. Как тебя понимать? Mm. А никак. Начальник милиции, товарищ Байрамов, слушает а ну, ну правильно ну? хорошо твой муж лукин правая рука бека посмотри Вот так. Начальник ГКВ товарищ Сулейманов арестует тебя. Ты лучше моего знаешь, что я говорю правду. Любишь, Лукина? М? Любишь? Странная штука эта женская любовь. Особенно у вас, русских. Тебя посадят, а мужа убьют. Убьют? Ну за что же, Господи? Зачем? Зачем? А потому что ты не желаешь прислушаться к советам добрых людей. Или желаешь. М? Если ты прислушаешься к моим словам, Лукин останется жить. И вы будете вместе. Но для этого ты должна помочь. Кому? Кому помочь, Господи? У меня же голова идет кругом. Что вам всем нужно-то от меня? Кто это все? М? Ну, это вы. Вы так по-русски говорят. А теперь слушай внимательно. Завтра пойдешь к начальнику отряда, к Гамаюну, и скажешь, мой муж Лукин служит у Бека. Тебя попросят написать ему письмо. Откуда вы знаете? Не задавай глупых вопросов. Хорошо. Письмо ты напишешь. А что написать? Что велят, то и напишешь. Всё сделаешь завтра утром. Поняла? Поняла. Горе тебе, женщина, если тебя обманешь. А теперь иди. И запомни. Я вызывал себя, чтобы предупредить. Не устроился на работу, будем считать себя социально вредным элементом. Иди. Ассаламу алейкум. А это очень опасно. Ведь если Муменбек перехватит письмо, Лукину будет плохо? Скажи, плохо? Что же мне делать? Ничего не надо делать. Иди домой. Я боюсь. Не бойся. Я обещал Луканину защитить тебя, значит защищу. А Байрамове. Зачем ты сдался красным? Господин... У меня не было выхода. Но я оставил в красном гнезде 20 преданных тебе людей. Они пригодятся, не так ли? Когда бежал, убил начальника милиции. Я прикажу повесить тебя, как презренную собаку. Не надо горячиться, Бек. Веревка подождет. Я думаю, что Курбан преданный его и не слава. Иди с глаз моих. Собака. Дальше Сулейманов начал горячиться. Стал кричать, надо рисовать всех, кто сдался у Мазара. Представляешь? Всех. Он что, считает, что все они, как этот Курбан, враги? Вот-вот. А с людьми надо работать индивидуально. Добровольно сдавшийся враг может стать другом. Гуланд меня поддержал. Он сказал, из-за стать зерен нельзя сжигать весь урожай. Что пусть нас есть там. Нашу убежденную ненависть к врагу. Держи. Не горничай. Это не смешно? Извини. А почему он хотел убить начальника милиции? Как думаешь? Если бы знать. Когда может поговорить с Филимоновой? Скоро. Рана у нее не страшная. А у Байронова? Рана тоже не смертельная? А ты что-то подозреваешь? Ты могла поговорить с Филимоновой? О чем? Ну, найдется о чем. В сущности, она одинокая несчастная женщина. Глубоко вдохните, выдохните. Еще раз. Ну, как дышится? Легко? Дышать легче. Только жить не хочется. Ну, нельзя так, Варвара Николаевна. Нельзя. Вы знаете, когда-то давно я вот так же, как вы, лежала на больничной койке. Только рана моя была пострашнее. когда-нибудь на балу? Не приходилось. Платье у меня было белое, длинное из шифона на розом атласном тюли. Я была неотразима. У меня сразу же не осталось ни одного танца свободного. А Лукин... отбил всех. Прекрасно. А Лукин это ваш муж? Да. Почему вы расстались? Он был офицером. Началась война. Последнее письмо я получила... В августе семнадцатого. Скажите, вы про Лукина? Ничего не знаете? Ничего. Не бы только увидеть его. А как вы думаете, моего мужа простят? Я его уговорила, вы уйдете от босмочей. Вы утомились. Вам нужно отдохнуть. Если вы позволите, я передам наш разговор Ивану Трофимовичу. Гмэну? Да. Зачем? Вы ведь хотите, чтобы вам помогли. Скажут, что я жду его. Очень жду. Я убил начальника милиции Байрамова. Зачем? Я вынужден был это сделать. Байрамов вызвал ее и угрожал. Как ты думаешь, не Хамбрер служил этот Байрамов? Возможно. Ты говоришь, он угрожал ей? Угу. Почему он добивался? Сюда идет твой друг, русский офицер. Встретимся позже. Хорошо. Нашел место для бесед. Что у тебя общего с этим? Мне Сминовска привезли, давай выпьем. Я хотел просить тебя, Виктор. Если со мной что, не откажи в любезности, сообщи отцу. Он доживает под Руаном, местечко Сальбри. Ты запомнишь? Что за настроение? Откуда не узнаю тебя? Ты помнишь наш разговор? Помню. И что? Скажу тебе как другу. Единственному. Ты понимаешь? Ну, мы сейчас... Решается, Виктор. Может, еще и увидим Россию. И всплакнем. И перестанет болеть сердце. Понимаешь? Не понимаю. Но все равно верю. Давай, выпьем за это. с вами. Тот, кто умер за веру, первый пройдет сират, мост в рай. Святой человек, мне нужен твой совет. Моя семья бедствует. Я не знаю, что делать. Тебе ничего не достается в походах? Почему? В кишлаке я забрал серебряный кумган и барана. Но нас преследовали. Барана я бросил, а Кумган отнял из Баши Абдурахман. Жена тяжело больна, у нее решта. А я Беку клятву на Коране дал. Мухаммед учит. Цена клятвы меньше цены жизни человека. Ты можешь уйти. Спасибо. Я уйду сегодня ночью, а я могу забрать с собой коня, которого он мне дал бег. Возьми коня. Пророк не обидится на тебя. Аллах самый надежный защитник. Он Валикум Алия. أنا فقير بفقره. الله <سؤال> وليكم. من بكم بخليه خد فقني. الله وليكم يايان يايان. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. Ассаламу алейкум ва баракату. Алейкум ассалам. на той стороне красивая русская женщина рассказала мне про своего мужа. Говори, говори. Сейчас, не торопись. Вот ее записка. Поднимешь, когда я уйду. куда uh офис. -huh. Разрешите? Да-да. Товарищ начальник отряда, вот. Взял у камней, точно где вы указали. Свободно. Есть. Сообщение центра мною перепроверено. Лукин является представителем РОВСа и регулярно передает Муменбеку валюту на закупку оружия и выплату басмачам. РОВС, как и Англия, кровно заинтересованы в акциях басмачей на границе с советским Туркестаном. Сам Лукин утверждает, что давно разочаровался в белом движении, хочет вернуться в Россию, получить прощение и вновь соединиться с женой. Готов доказать раскаяние делом, Дать сведения любого интересующего характера. Файзулло. Ну что же вы, Виктор Николаевич? Говорите, говорите, ну что же вы? Вы мне поручили вербовку Лукина, чтобы он освещал деятельность я пошел к Лукину в полное несомненное доверие. Ну и что же? Главное, Лукин намекнул на то, что у него есть возможность вернуться в СССР. Спрашивал, не пойду ли я с ним. В процессе общения с Лукиным я выяснил, что он настроен патриотически в пользу России. Более того, он разделяет позицию некоторых кругов иммиграции. В случае вооруженного нападения на СССР, честные офицеры, должны встать на сторону бывшей Родины. Вступайте. Благодарю вас, Виктор Николаевич. Вступайте. А и ты накали хорошенько. Не беспокойтесь, господин. Абим хан. Подойди ко мне. Фир, Этот урус кофир большинства. Весело домой Морако. Он убил много наших людей. Нет. Нет. Виктор, скажи ты им, что это неправда. Скажи ты им, что это неправда. Сейчас налепит тебе на голову тесто и вылет масло. Скажи мне, кому ты служишь? И что было в записке? Начинаем. Бег, я в твоей власти, но не заставляй меня делать то, от чего я спасался. Наша цель не месть. Отжигать священная война. Если этот человек виновен, пытайте его убейте его я не осуждаю вас но я воин ислама я владею искусством боя ремеслу палача меня не учили оставьте его в покое пока а вы продолжайте он коротк Кто славит? Уважаемый... Наделал кофер. Я? Я вспомнил, что я все же русский, уважаемый. Виктор Николаевич поступил как джентльмен. Ступайте, Вступаете, Виктор Николаевич. А можно ли предателя и того, кого он предал, хоронить вместе? Жизнь разъединила, смерть соединила. Можно. Лукин скрытно поддерживал тесные контакты с Курбаном. Видимо, рассчитывал с его помощью выйти на связь с нами. Бег относится к Курбану с нескрываемой враждебностью. Хамбер ведет за ним постоянное наблюдение. Пойдешь на ту сторону сейчас. Я? Почему не Нелкер? Сделаешь так, как говорю. Я доверяю тебе свой проход через границу и своего человека на той стороне. Я получил приказ из Лондона. Мой план принят. Смотри. Не ошибись. Что, Дервиш? Продит по лагерю. Алимхан? Они не встречались. Место Штенка. Звать! Рюга! Насилов. Да. Продолжай. Я... Вы здорово рискуете. Никто тебе ни о чем не спросит. А спросит, скажешь. Проверяющие из республиканской милиции узнавать не станут. Да им и мы не до того будем. Мы на пороге событий. Я понимаю. Вас сюда привели чрезвычайные чрезвычайное обстоятельство, говорите. Получен приказ. Собрать всех, захватить город. Поднять знамя пророка и удержаться хотя бы несколько часов. За это время жители должны подписать обращение к Англии, Турции с просьбой спасти их от большевиков. Это послужит сигналом к началу военного вторжения. Это авантюра, глупость. Глупость? Ты боишься, да? Я жизнью рисковал. Мерзавец Курбан чуть не убил меня. Я пожалуюсь на тебя, Хамберу. Побереги голос. Тебя еще не пытают. Сколько у тебя людей, на которых ты можешь положиться? Человек 20, от силы 30. Мало. Здесь 4 заставы. Это более 200 человек. Половина, в случае чего, выйдет в город. Привай к ним коммунистов ГПУ и тех, кто любит советскую власть. Больше, чем свою родню. Перетягивай на нашу сторону. Побольше. Обещаем, что хочешь. Здесь сто золотых монет. Выдавай по одной. Бери расписку. И не вздумай смазать пальцы медом. Мы спросим с тебя за каждый золотой. Не обижай. И последнее. Хамбер считает Курбана агентом ГПУ. Курбан встречался с женой Лукина. Женщину надо доставить к нам. Не понял? Допросим ее. Она выдаст Курбана. При помощи русской женщины мы перевербуем его. Ты понял? Я все понял. Батуфер. Это тебе прислал Хамбер. Хамбер Вазиро Башахраломкарт. Ушоэд Онжо Банафари Мутамат Тамоспар Храурсоза. Вазир направлен Хамбером в город. Вероятно, выйдет на связь с резидентом. Курбан под подозрением. Продумайте, как ему помочь. Бег постоянно встречается с представителями английской разведки. Собирает деньги, людей, оружие. Предполагается вторжение с далеко идущими последствиями. Фойзуло. Поздно. Почему? Не зафиксировали мы проход в Азеру через границу. Что у тебя на байрамва? бег готовит удар. Значит, надо действовать. Мы можем опереться на 40-60 человек, на тех, кто случайно попал в банду. Риск огромен, Иван Трофимович. В банде 500 человек. А если они не пойдут за нашими людьми? Да. Буду... Буде его. Файзулла. Ассаламу алейкум, вараматуллах, варакуллах, товарищ Здравствуй, здравствуй. Запоминай, Файзулла. Алимхан должен немедленно ликвидировать Умембек. Так. Обезглавить банду любой ценой. Ты только в случае крайней нужды можешь обратиться к Курбану. Понимаешь, я не уверен в нем. И все же думаю, он не откажется помочь. Пойдешь прямо сейчас. Понятно. Вашу маму Петровна? факиет. в палате Петровна? Филимонова исчезла из палаты. Окно открыто. Мы сейчас приедем. Ничего не трогайте. Если ее забрал Хамбер, она погибла. Пошли благополучно. Утром ты соединишься с мужем. О доброте и милосердии нашего бека слагает легендия, женщина. Я устала. Долго еще? Мы пройдем короткий бутербург. Я знаю все тропы. Uh -huh. Не бойся. Осторожно. Далеко. Осторожно. Вот не бойся, не бойся. Когда он появился? На рассвете. Пляшет, поет, выпрашивает милостыню. С кем он говорил? Со многими. А с Алимханом? Нет, господин. Расуллих худа, Твой человек попал под наблюдение Пытался уйти и был ранен Прости, мне показалось, что он слаб телом и душой и может развязать язык Я помог ему, но он успел известить всех Люди готовы к нашему вторжению Бег. Если вы, уважаемый, готовы отдать приказ о выступлении, то я сегодня же выезжаю в Лондон. Выступаем завтра утром. Филимонова здесь. Она под стражей. Ты понял, зачем? Хотят меня изобличить? Догадлив. Ты кто, Курбан? Объяснение не понимаю Враги делятся на три разряда Враг, враг друга, враг врага Кто ты? Я враг врага Что тебе нужно? Говоришь, это Дервиш оставил под камнем? Да, господин Дурак Зачем взял? Мне нужен тот, кто придет за этим Показывай, где нашел автофан. <плыв> И... Сознайся, Бокор. продажная тварь. Арх. <плыв> О, Аллах, прими мою последнюю молитву. Я горжусь своей нищетой. О того, что здесь произошло... Пока Молчать, слушаюсь. Бедная женщина. Они заставят ее признаться. Заставят. Не сдержал ее слова. Какое слово? Можешь защитить ее. Ты в состоянии понять меня? Или твоя голова совсем опустила от страха? Я попробую. Говори, пожалуйста. От того, насколько ты поймешь, меня зависит твое будущее. Ты написала письмо Лукину по просьбе чекистов, не питается отрицать? Я написала, потому что люблю его. При чем тут чекисты? Они воспользовались твоим письмом. Ты обещала помочь чекистам. Это правда? Выпусти ну, меня к Лукину. Пусть он сюда придет. Да? Или я ошибся? Я хочу увидеть его. Я прошу тебя. Ты слышишь меня? Ну да, да, да. Что тебе еще от меня нужно? Пусти меня к мужу. Пусти. Хотя бы увидеться с ним я могу. Одни говорят, что увидеться можно. Другие отрицают это, кто знает истину. Твои хозяева сказали бы тебе, что свидание невозможно. По почему? Потому что они безбожники и ни во что не верят. Все поняла. Жаль, если утром умрем. Жаль. Тебе сколько лет? Сисола. Тридцать. Тучи. А тебе? Манам Тридцать. Жена есть? Тут Тута. Две. Хотел еще двух завести. Но я беден. Тучан по А у тебя сколько жен? Яхта. Одна. Яхта? Всего одна. Друзья. И ты доволен? Я очень доволен. И очень ее люблю. Непонятно мне. Чего мы и куляем? Что делать будем? Чего чопем? Чему от карт? Чему от Что делать? Покатру хорды чьи? За что? Что за шум? Дерутся, да, дерутся. Эй, с ума сошли! Прекратить! Кто там? Трох сахса там? Я тебе не очень. Сахса так? Очень. Томбеджонный. Ну и ты силен джигит. Габзан, Говори, что мне делать. Выполни все. Вильтехрогера. Бери винтовку. Скорее ой Осторожнее. Гремондем. Поздно. Где документы? <зывы> Бумаги. <зывы> <зывы> <зывы> да, Лимхан. <зывы> ты оказался самым хитрым из нас. <зывы> Молодец. <зывы> вот бери. несет дервиша он мертв не может быть посмел? Братья, какую кару заслуживают те, кто поднял руку на святого дервиша? Смерти! Смерти! А кто убил его? Святого Дервиша Убили Бег и Вазир Неправда! Ты сам убил его! Почему неправда? Он не Правду, правду говорит! Если я обманул вас, Марок, убейте партнер! меня. то видел, как ниви? замучили Дервиша? Подойдите сюда. Ой, мардум, ой, мусульман! баварку нет, а с худо баварку я Зафар, сын Саида. Именем Бога клянусь. Я видел своими глазами. Святого Дервиша убил Вазир. Если вы не верите мне, пусть и сохнет мой род. Люди, клянусь Богом, клянусь всеми святыми могилами. Я собственными глазами видел, что его убили Вазир и Бег. Люди, знаете, я сам видел, его убили Бек и Вазир. Те, кто поднял руку на святого Дервиша, получили по заслугам. Измена! Бек не убивал! И правда он обманывал нас. Он презирал бедников. Братья мои. 13 веков назад пророк поднял это зеленое знамя и тогда были сказаны простые слова, которые каждый мусульманин с тех пор произносит каждый день. Мир вам и милосердие Аллаха. Братья, зачем вам идти на смерть, на пулеметы? Зачем вам, мирным дихканам и ремесленникам? Жечь убивать. Вам говорят, что это во имя Аллаха. А разве Аллах совещал вам кровь и смерть? Разве те, кого называют неверными, не такие же люди, как мы? За что их убивать? Братья мои, слагайте оружие, вернитесь в свой дом. Сойдите с коней и в знак мирных ваших намерений ведите их по воду. Идите за мной! текущ предатели измена с басмаческими бандами участвовали красноармейцы, чекисты, партийные советские работники, местные добровольцы, интернационалисты, выходцы из стран Европы и Азии. Доблестно сражались с жестоким и коварным врагом наши пограничники. Многие из них отдали свою жизнь за счастье трудового народа. Разгром басмачества был важен не только для народов советской Средней Азии. Планы империалистов в этом регионе были сорваны, и национально-освободительное движение в Индии и Китае получило ощутимую поддержку. Ликвидация басмачества была победой над темнотой, предрассудками, отсталостью. Торжествовала ленинская национальная политика.